Как говорится, ребят, добро пожаловать на этап в Сингапур, которого в первом сезоне за у нас не было, поскольку банальный я не записывал, ну и банальный этап вышел крайне-крайне плохо, поскольку у меня случались крэши в самой гонке, и, соответственно, я очень далеко откатывался, и по итогу откатился так, что смог финишировать только на предпоследнем месте. Ладно, постараемся в этот раз не упасть лицом в грязь, но, да, второй сегмент я вылетаю, поскольку хотел пройти на медиуме в третий сегмент. Почему я это хотел сделать? Если бы я прошел на софте в третий сегмент, мне пришлось бы на нем стартовать, соответственно, а, соответственно, провести целых два питстопа. В теории, да, темп у нас может хватить на эти два питстопа. Но зачем делать один лишний пистоп, Да можно попытаться пройти на медиуме и, соответственно, начать гонку с медиума и потом перейти на хард? Если мне память не изменяет, в 18-й формуле в Сингапуре был э, тип резины ультра-софт, гипер-софт и софт обычный. То есть ну гипер, ультра и обычный софт. Соответственно, если стартовать на как бы, ультра-софте и потом приходить на софте, можно будет спокойно гонку завершить на одном пистопе. По стартовой решетке, как обычно, Мерседес и Феррари делят первые два ряда. На пятом идет Гасли, потом Сайенс, седьмым нас смог квалифицироваться, восьмым Ника Кюлькенберда, девятым Чека Перес и десятый я уже стартую, поскольку у нас Ферстаппин взял штрафы. Для него, как по мне, это ну, большая ошибка, поскольку стартовать он будет софта и во второй десятке, что крайне печально. Для Квята, в принципе, для него могло все закончиться еще в первом сегменте, но в третий сегмент он умудрился выйти аж с пол Но, к сожалению, не так как я вылетел во втором сегменте, у нас квалификация третьего сегмента симулируется, и так как это не полностью прокачанная Тора Росса, то игра говорит такая, не-не-не-не-не, ты, Квят, не будешь стартовать с первого ряда точно, там будет только Мерселес и Феррари. Ну, может быть, Редбул, но ну, это если повезет. Ладно, у нас уже произошел старт гонки, где я... Пытался, конечно, кого-то атаковать, но решил все-таки не агрессивировать прям в первом повороте, не терять перенятие крыла, как у меня это было в, в прошлом году. И, соответственно, более-менее так с его пройти и потом уже найти место для атаки на Ликьярда, поскольку он потеряет позицию по отношению к Пересу. И уже потом не надо будет догонять Переса и Сайенса, а также Клята с Феттелем там, ну и, соответственно, с Мерседесами. В принципе, по моей стратегии, скорее всего, я смогу выиграть гонку, поскольку опять же у лидеров будет два пит -стопа. Тут самое главное то, что у меня будет в один момент преимущество по резине, а именно когда у них начнет уже уходить софт конкретно, мой медиум будет работать очень даже хорошо. Соответственно, я значит потихоньку отыгрывать. Плюс также у лидеров будет ранний пит А что это значит? То, что они выйдут в основном трафике и, соответственно, в нем еще и застрянут. С Рикярдо у меня получился, конечно, веселый момент, то, что я хотел еще Переса обойти, но понимал, что, что не успею. Также еще Рикерда справа пытался пролезть, чуть не уехал, правда, в отбойник, но, слава богу, все обошлось. Но по итогу я завяз в борьбе с Рикярдо, позади еще Магнусу пытался меня атаковать. Да, я только сейчас заметил то, что это Хилкенберг оказывается, ладно, Хилкенберг. С ним я смог разобраться на более позднем торможении и, соответственно, спокойно от него начал уезжать. Уезжает так, что догнал все-таки Переса и Сайенса, которые боролись между собой. Решил вклиниться в их борьбу. На старт-финишный прямой счет Slipstream и Dress Обхожу Переса, но тут же у меня получается еще обойти Сайнса. Изначально я не планировал обходить его, но, к сожалению, так получилось, что я его смог обойти. Но, опять же, я прошел его и при этом повредил ему переднее антикрыло. Что как бы плохо. Потом Сквята у меня выдалась борьба, пытался его опередить. Да, советовал, конечно же. Не особо сильно это конечно помогло, но все же мне надо было как можно быстрее его опередить, чтобы не терять за ним время и чтобы Феттель не успел от меня отъехать. Поэтому на седьмом кругу я более-менее успел его еще догнать, поскольку софт уже у лидеров потихоньку превращался в полное Г, мой же медиум еще был нормальный и мог спокойно ехать, соответственно скорость у меня порой было больше и плюс на выходе я мог спокойно бороться с лидерами. С Феттелем получилась достаточно интересная и смешная ситуация. А именно то, что он как-то ошибся с точкой торможения, я не знаю, он просто улетел. При этом у меня не заблокировалось колесо, он просто пролетел в точку торможения. Из-за чего я успокойно спокойно прошел в начале третьего сектора. Хотя в третьем секторе достаточно сложно атаковать, поскольку здесь идут узкие улочки, из-за чего ехать вдвоем достаточно сложно. А если считать, что я быстрее в Феттеле ехал, то мне пришлось бы за ним просто плестись до старт-финишной прямой, даже точнее до того момента, пока он не поедет на свой пит -стоп. Что он как раз и делает, что и делают остальные гонщики. И после этого я через какое-то время также заезжаю на пистоп, ставлю свой хард и еду уже до конца. Выезжаю, правда, позади Гасли, ну и, соответственно, через какое-то время у меня начнется с ним борьба. Но не просто борьба, у нас еще и Рикерна тут был, который тоже после своего пидстопа. И по итогу бок о бок они шли, но все-таки Рикярд смог отрывать позицию по отношению к Гасли, ну и потом мне надо было где-то пройти. Шел я быстрее, чем Рикьярд, и решил я его атаковать в Шпильке, чутка поздним торможением. Все-таки я его прохожу, но опять же задеваю его, но благо ничего не ломаю. Чуть позже уже начинает догонять потихоньку тройку лидеров, сначала Ботаса, потом впереди был Феттель и Хэмилтон, которые там не особо активно пытались друг друга атаковать. И также они шли на медиуме, что меня, в принципе, смутило сразу, то, что Ботас почему-то шел на харде. Ладно, допустим, то, что он в практике использовал все свои медиумы, так что окей, но по сути он должен ехать до конца. Но почему-то Ботс решил свернуть на пидстоп, хотя, к примеру, Гасли и Квят, которые идут уже позади меня, ну, в 5 секундах, они ехали до конца гонки на одном пидстопе. С софта они пришли на хард и почему-то смогли доехать. Причем, Квят смог доехать, хотя у нас шасси вообще никак не прокачано, самая худшая шасси в Пелотоне, но даже он умудрился проехать на харде около 24 кругов, что не смогли сделать лидеры на Мерседесах, на Феррари, которые, ну, как бы имеют более прокаченные шасси. Я не удивился, что это сделал Гасли, хотя почему-то у Ферстаппина была другая стратегия, тоже в два пистопа через два медиума. хотя Гасли смог доехать на харде, почему Ферстаппин не смог бы доехать на харде, ну, опять же, предположение, что у Ферстаппина не оставалось нового харда, поэтому не было возможности его поставить. Хотя, вот, конечно, Вальтери уехал на харде, но почему-то потом решил перейти на медиум. Ну, конечно, дело Мерседеса, это их стратегия, а, соответственно, и их проблемы. Подиум у нас вышел достаточно интересно. На первом месте я, на втором Гасли, а на третьем все-таки смог приехать Квят. Льюис был достаточно близок к Квяту, но опередить его так и не смог. Все-таки наш Рэдбул может сражаться спокойно, даже в руках квята против Мерседесов. Значит, в будущем, может быть, еще до конца этого сезона мы все-таки сможем сделать дубль. Конечно, я думал то, что квят сможет обойти Гасли, но, к сожалению, там он был все время близко к нему, но потом под конец Льюис уже подъехал и из-за этого он не смог атаковать Гасли, плюс еще и встал от него. Но благо он сохранил свою третью позицию. В личном зачете я продвигаюсь на четвертое место, и, и в теории я могу еще выиграть чемпионский титул. Но при условии в том, что я выиграю все гонки, Льюис в вот двух или трех даже сойдет, либо не получит никаких очков. Соответственно, задача, ну, стоит достаточно сложная, но 100 очков, в принципе, можно все-таки отыграть. Также, да, главный мой соперник Льюис... По поводу регламента у нас изменится регламент в плане шасси, что для нас очень хорошо, значит надо будет адаптировать все данные модификации и аэродинамики и также нам хватает ресурсов, чтобы заказать самых два последних обновления в аэродинамике. На этом, ребят, все, с вами был Вархамер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. пока-пока и удачи вам.